Заглянули мы. Это обычный паспорт. Какая таких не так чего много. Uh -huh. Но есть есть шелбургер, есть Невос. Девос, наверное, такие самые крупные, самые известные. Ты думаешь? Плохо, потому что uh -huh. нормальная. Что же, почему, Просто вот место для перекуса. Просто место для перекуса, да? Ну что ж, это у нас гамбургер. Да? Да. А это у нас. А у тебя что? Хизбургер. Чизбургер. Ясно. Ну, перекусим в Эваси в Каканди. Посмотрим, как отличается разительно от еды в Ташкентии или И в других местах. В других местах нашей планеты. Итак, вперед. Эвас рулит.